Пошел, но тут же, тут же соперник на ноге. Ты гуляй. Десятый номер сборной Алжира сделал. Азил. Лам. Решил сам. Хотя мог играть и налево. Но лазил. Но в Лам. Рос. Как штрафной пробраться? Да никак. Нет, проходит мяч. Удар поворота! Казалось, что некуда ничего задеваться Столан бил наверняка Метров 17 до ворот было И разыграли все-таки здорово Красивый прыжок Мбали По-моему, он достает мяч Тяжелейший Момент для голкипера, но справляется вратарь Команда Алжера Продает Крош Трахной, выйдет мяч Игра намного более Интересная во втором тайме. И в первом тайме она была не дурна, а сейчас вообще атака туда, так и сюда. Но время от времени, конечно, нынешние немцы будут отыгрывать вратарю. Они здорово ставят на контроль мяча. когда, я не знаю, может даже ошибается он сделал, но точно, абсолютно, он не просто так, что я не мог попасть в сайт, потому что это я, по определению, вот, а примерно имеет мнение по этому вопросу. Исполнял Ламы точно в девятку отправлял мяч ну, видите, со щеки. Хотя довольно плотный удар получился, и все-таки едва задетыми кончиками пальцев боли переводят на угловой. Лам. Черная. Пакел он застрял. Правда, кросная в позиции остался. Вроде бы страхует. Туда не тогда. Черт Оказывается, и футболисты Азербайджанской сборной, что они тоже очень сильный мяч здорово контролируют. Лотаем. Шорля Больше мы видим 9 номера сборной Германии на фланге Пока Не разобрались между собой Кому этот мяч играть 13 минута второго тайма 0-0 по-прежнему Да, результативность группового этапа спряталась куда-то в но мы этого, конечно, могли и ожидать. На самом деле, как всегда почти бывает. Рез такой чемпионат где... оставляет количество вот забитых голов. Когда идет на вылет, так все на голову возрастает. И все стараются играть осторожно. Сегодня про осторожность говорить я не буду. Это не совсем так фигурист мячом. Пошла контратака. Это Мюллер тачет мяч. Включает Кросса, стопе еще в забегании Швейштагер идет, за счет партнера Филиклама играет вперед. И нету времени вздохнуть и посмотреть на ту ситуацию, я думаю, что у режиссера времени нет. Помните, когда Мюллер падал в штрафной площади сборной Алжира? Нет, не сейчас, не сейчас, а раньше. Понятно, Лев дал приказ чтобы стараться играть больше вперед. И просто чтобы мяч ходил быстрее. Даже если приходится играть и поперек, и соперник успел сесть назад. Просто чтобы быстрее ходил. Батен. Лам! Сайгер Здорово, вот это хорошо Людям на газоне, но иначе немцев можно играть Шерле. прострел. Заносит мяч из своей очень аккуратно, без паники Абсолютно Айса Манди Шерле. Это вот личный несколько удар. Залететь может, но только шальной такой дистанции. А матч вроде пока никак не способствует тому, чтобы залетали шальные. Немцы чуть пожилее, чем до перерыва. Выход для ли того причины или как-нибудь еще, но все равно загнать Алжир в штрафную, обложить стандарты, пока не удается. Я думаю, впервые многие уже посудачили, как бы примерно выглядела сборная России, вместо Алжира была бы она. Но от этого никуда не деться, подобных разговоров, подобных переслодов. Кто-то всерьез, кто-то саркастически. Вот я не знаю. Знаю только то, что Алжир куда сильнее не, не только, чем э, думали наши футболисты до начала чемпионата, но чем мы думали с вами, правильно? Понятно, почему у Бирги были такие проблемы с первым таймом. Теперь понятно. Забегание Мустаки идет, мяч у Шорли на угла страхной. Ну, просто так, когда было из соображение, соображений немцев везет. Плохо выбит мяч, лам. Захидушку очень хороший устраивает Шорли угловой. А у Шорли, пожалуй, больше не было ничего. Как на всякий случай, да. вдруг отскочат ворота. А угловой как минимум. Там все были перекрыты. Прос. Выбит мяч. Так, с ремонтом Еще угловой. Только я сказал, что не удается обладать стандартами, и начинается. А вот сейчас Дурову как Шурли отборолся. Но Ласен туда за ним метнулся моментально. Кросс подает штрафную. Может и успеть Азилл. но по правилам нарушает соперник руками. Прихватывает мяч уходит за боковую линию. Будет Азюрца бросать. очень сильно единственная целью этого паса может быть угловой флажок, по-моему но осознанно поклать вперед, да ну что, большинству тренеров коим и командам которых была уготована мнением болельщиков борьба за чемпионство, приходится уже по на линии 1-8 Письма растерянными Таков был Луис Филипп Скалари в поединке против чилийцев. Таков сегодня лег. Беспокойство явно уже читается на его лице. Хотя немцы вроде бы пожилее, о а первом тайме. Луи Вангал выбрался из этой ситуации. Выбрался сам, как Барон Гансаузен. Выпуске фунта Лара, да, и его, так сказать, ногами. И головой ситуацию спас. А тут еще будет? Сейчас, Мисяй, завтра аргентинцы играют Кто получится, за то, что они без вопросов обыграют Швейцарии, я не уверен, например. Класен на газоне Черли его сбивает. 64-я минута, она наш 19 минут минута второго тайма, 0-0. Так, а команды пахкрахнули, здорово играет, Матэм. Грамотно и спокойно. Лимонита игра остров. Малейшая паника, срезка и. Может выйти вперед команда Алжира. А если это случится по такой игре, то ясно, что 5-0 уже не будет точно. Страховочка. Тут же все в порядке, тогда. Настолько немцы хороши против обороны разрежены, да, против команды, которая идет на вы, которая идет в бой с открытым забралом, настолько, что трудно им играть против вот восьми, а то и девяти человек за линией мяча. Автобус, ну да, автобус, но не только отбиваются алжирцы они идут вперед, при случае. Ощущение, что человек правил нарушал. Неправда это. Источка крупных повторов. Нарушал правила Алиш. Видите, никакого нервика в споре с арбитром, Отстаивание своей точки зрения может быть и неправильно 10 раз. Но такого вызова в глазах истерики не видно абсолютно. Угловой. Нет, да, вот, видимо будет. Или я лишь вообще успевает мяч выбить. И кстати, вот давайте спросим каждый сам себя, уважаемые телезрители. Вот те, кто после матча с португальцами в восторге от игры сборной Германии, готов был ее уже абсолютно точно. Первого фаворита. Много ли тех, кто был тогда вот так, а теперь считает, что уже никуда немцы не годятся? Никто не виноват на ровном месте, может так и получать травму. Ну, по-моему, это дважды два просто. У второго уже позади. По-прежнему 0-0. Показатель качества вырастается на каждого стандарта. Каждой ошибки. Подача нет. Это слишком низко. Первого вообще к нам перебивать. Классандарт начал идти за боковую. И опять свести. Что происходит? Сами Что Происходит. Сами появляется на поле. Но всем все понятно. Здесь... Помните, вот как он, наносил удар головой. и сильно вперед на Лемания но недостаточно сильно достаточно высоко но недостаточно достаточно сильно Кросс, бросает лама вперед по правому клангу а тут не заставляет себя ждать он сам готов предложить свои услуги наш тайгер Бил бы просто ситуация, благо удар у него приличный. Заброс, вперед, и опять номер выходит. Те, кто ест в валиду во время этих выходов, должны понимать, что, может быть, если он не выходил, к тому же пришлось переходить на нитроглицерин. Je vous remercie, здорово обороняется уже. Очень здорово. и Григорий, вот уже немцы. Вообще-то, во втором тайме конечно, Германия контролирует игру. Уже таких моментов воротной нету. И Шерля не, не будет все до единого отпускать. Бали. то будет ловить и не сильно, и все, видимо, прямо в него, подходи, подстраивайся, забирай налево, то есть. Но передача наверно туда не почему не была отдана. Какой был бы шанс? Сейчас. Тремани. Надо бить поворотом. Удар! Прямо в Ноера. Мюляр. Кросс. Поштагер. Ну как третий вышкой уже вокруг, вдруг? не пять минут у него куда-то пропало наоборот алжирцы начинают тревожить рано, рано хороший пас Сюда Судани мяч схватил да. но так же точил себя под передачу на Слемани что уж, очевидно для всех сыграл он вообще всегда играет в основном. Оставит и но игрок очень опытный, многое повидавший. Мюллер, тут совсем серьезная проблема. все пока под контролем. Все-таки Броение выходит. Ну да. Ситуация, когда немцы могут нервничать. Когда команда уже устояла, может не с точки зрения счета, но по сути. Дала бой. 78-77-я минута 0-0 против сборной Германии. Ничего себе! Посчитал, что поначалу утсайдер нашей группы. закончится что вы не пробиваете И так выходит барайми вместо тайдера хороший матч провел тайдер тайдер он игрок более силовой но очень очень хорошо открывался громадный объем Это Закер. И через Баттен и начинает атаку, как не сейчас, я сказал, заметно, с самого начала. Конечно же, лучше Сидира. Баттен. Этот бульон будет отдавать, да. Но это Закер. Юля. Видит, что по сердцу не проходит рассмотреть короткого посмотреть сейчас мы не проходит значит нам самому и еще раз оттуда и опять нам самому на ближнюю да сейчас повезло алжирцам забить было непросто но если забил конечно это 80 процентов была заслуга томаса мюллера да да да здесь вы видели что матч с алжиром вот босался бы за голову от земле продолжают немцы атаковать просто далеко отпускает мяч Абраимит, а? Такой гул они, помните, корректно соорудили. Так здорово понимают друг друга. И можно было играть. Но надо понимать, что они все-таки носят уже 80 минут в громадном темпе. 50-ая и когда бил Мюллер, мне показалось, что все будет по сценарию матча Нигерия. нигерии Думаю, что не мне одному. Расстреливал буквально, но опять у вратаря пришел. Все у него летит, а может быть дело в том, что он действительно пару шагов делает, угол сокращает и очень хорошо играет рампу. Удар по воротам Хеведа сбьет. С линии ворота а Гулям носит мяч. Все очень спокойно. Только что он с Лемчики выносился, уже протаскивает, да, через центральный круг. Это за Передача. Но я это... сыграл. Что что ли? Кто в Варшаве поддерживает украинский национализм? Почему в самом Киеве стараются стереть из памяти поколений Великую Отечественную войну? Ответы в фильме Александра Бузаладзе «Европейский фашизм». Сегодня в Госдуме рассмотрят законопроект о возврате зимнего времени. Возможно, сразу во втором и третьем чтении 2011 года в России действует постоянно летнее время. Если новый законопроект примут, то стрелки часа переведут на час назад и вне зависимости от сезона двигать больше не будут. Переход, начинанный на 26 октября, не кости регионов, в том числе Камчатки, как в решили на камень. На футбольном чемпионате мира осталось всего 10 претендентов на главный приз. Вечера останется 8. Французы и немцы не без труда справились со своими противниками. Обе команды смогли забить лишь в концовках своих матчей. Алжирские болельщики, как и в матче с Россией, снова слепили противника лазерными указками. Но их собственным футболистам это не помогло. Немцы добавили в добавленном тайме. Подробности обеих встречу и портажа Валентина Багарова. Германия никогда не вылетала с чемпионатов мира в 1-8 финала, алжир туда никогда не попадал. Но код вот поединка явного фаворита и, казалось бы, заведомого аутсайдера сложился так, как многое происходит у в Бразилии. Ярко и непредсказуемо. В том, что немецкой машине с Алжиром на холостых оборотах не справиться, стало понятно уже в дебюте. Тренер североафриканцев по сравнению с матчем с Россией поменялся в пятерых. Их свежесть раз за разом заставляла нервничать оборону Бундестиль. Первым забил Алжир. С не сделал это, как в Анферсия, но судья зафиксировал Абскай. Немцы с такое начало обескуражило, но вскоре они пришли в себя с парированного удара Азила, а потом и буклета откролся и Герце, начался главный бенефис этого бразильского вечера от Алжирского вратаря Мбали. В перерыве Лев сделал обостряющую замену. Вместо Герце на поле появился Шурле. Начались красивые комбинации все более востребованным. Оказывался и Мбали. На 53-й, после удара Лама, он сотворил настоящий вратарский шедевр. Кадр в коллекцию всего турнира. На 72-й минуте болельщики Лиса в пустыне опять хитрие принесли на трибуну лазерную хаску. Воздействие осветляющего луча, как и наш Игорь на себе испытал Мануэль Нойер. Интересно, как теперь отреагирует ФИФА, ведь за выгодку с Акентеевым на Алжирскую Федерацию уже наложен штраф в 50 тысяч швейцарских франков. На финише второго тайма воротом боли оказались в плотной осаде. Чудеса вратарь творил уже через запятую после удара головой Мюллера в упор. Добавленное время закончилось навалом, но матч все же перешел в овертайм. Как только игра возобновилась, немцы тут же забили. Мюллер прострелил, Шюрле изящно перевел мяч в петлю. Удалась Германии еще одна атака, которую закончил точным ударом Азил. Ну и это был не конец. Буквально сразу алжирцы все же отличились. Джабус нескольких метров все же пробил Нойраз 2-1. В четвертьфинале Германия сыграет с Францией. Поединок трех средных с командой Нигерии тоже не назовешь простым. Моменты были и у тех, и у других. Первый гол французов забивает Пугба. Домой нигерийцев отправила ошибка их капитана Йобу в сотом для него матче за сборную, раздосадованный автогоном. Он уже пообещал, что никогда больше не будет выступать за национальную команду. Валентин Богданов и Виктор Казаков вместе с чемпионата мира в Бразилии. И сегодня в Бразилии последний матч 1-8 в 19.45 в московском времени. На нашем канале начнется трансляция игры Аргентина-Швейцария. Дуэль, претендующая на звание лучшего бордера Месси и обороны швейцарцев. выстроенный немецким тренером. Не пропустите 19.45 телеканал Россия. Владимир Путин в телеграмме израильскому премьеру Нитаньяху выразил свои соболезнования в связи с гибелью троих учеников религиозной школы. Юноши пропали еще в середине июня, а накануне солдаты обнаружили их тела. Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российских властей еще надо предоставить ему временное убежище. Соответствующие заявления о продлении он. Подпадал в одно из подмосковных управлений ФМС. Об этом пишет сегодняшняя газета «Известия». Ранее Сноуден признавался, что если бы мог, вернулся бы в Штаты. Но там его неизбежно ждет длительный тюремный срок. Были сообщения, что с просьбой предоставления убежища обратился Сноуден и властям Бразилии, но ответа пока нет. Между тем, американском АНБ, чью глобальную прослушку год назад при разоблачил Сноуден, сообщили, что больше не следят не только за Меркель, но и за некоторыми другими мировыми лидерами. Конкретные цифры американские разведчики не называют, но Саша что, когда речь идет о полудюжине объектов, вычеркнутых из списка слежки, что, в общем, немного. Впервые за всю историю современной Франции президент республики помещен под стражу на строение с затемненными стеклами. Никогда Таркази сам приехал в полицию Монтера для дачи показаний, и его задержали на 24 часа. Сейчас будет допрос. При необходимости задержания могут продлить еще на сутки. Экс-президент проходит по делу о так называемой торговле влиянием. У следствия есть доказательства, что будучи главой государства, Таркази надавил на судью, Лиан Бетанкур и получил все служебные материалы, обещая чиновнику высокий пост в Монако. Ранее следствие подозревало, что средства, представляющие Бетанкур, Саркази незаконно использовал для финансирования своей избирательной кампании. По новым обвинениям экс-президенту грозит тюремный срок до трех лет и немалый денежный штраф. Но что еще хуже, нынешняя история может разбить все надежды Саркази на переизбрании президентом в 2017 году. Верьте, следят за развитием событий в России за рубежом. Оставайтесь с нами. Сериалов минус 3. Рабочий дней минус 7. Голос минус 7. Кирки на 20%, а со стикерами до 40. Ведем в кирках, как владелец бошки сдержавающей талии. А. Со стиккой 7 тысяч рублей, всего за 26,990. Нью-йор, а. нам не все равно. А где вы спицы с покупок? Наш метод кредит в Эльдорадо на 0,24. А в процентах берем на себя, на 0,24, и вот сумма ежемесячного платежа Листый плат платы первый взносом. Матфон Samsung Galaxy S5 со сверхскоростным интернетом 4G. Всего за 1250 рублей в месяц. Эльдорадо, так просто жить лучше. Инновация. Шампунь и пульс молодости. Это уход за кожей головы. В соответствии с возрастом. В каждом шампуне особая фитосыворотка. Силы Сатурн и решение блеска. Блиск от Шварцко. Глискур Миллион Глос. Впервые концентрированный блеск эликсир формирует блестящую сетку для невероятно ослепительного сияния. Вместо ножниц попробуйте новый Глискур Миллион Глос от Шварцко. Маги на второе. Для самой нежной курочки с уникальными листами для жарки. прекрасно знал кто хочет продать одну и сейчас, низу подбирайте. Не дает Алжер этой возможности. И опять, Раис Мбали, мяч забирает. Четыре минуты добавлено.